Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Что, готовы? Сегодня у нас с вами очередной эфир. И на этом эфире мы с вами кое-что интересненькое, конечно, получим. Итак, дорогие друзья, всех приветствую, спасибо за сердечки. Вот. Итак, сегодня у нас тема, которая называется «Что нужно знать, даже необходимо знать про маятники судьбы». И вопросы, которые сегодня мы с вами затронем, это будет нечто, некий такой экскурс. Итак, маятники, которые нас окружают. Я вам расскажу, что такое судьба и что такое карма, чем они отличаются, как они связаны с маятниками судьбы и все-все-все про это. И расскажу, как меняется судьба в зависимости от того, как воздействуют деструктивные маятники. Ну и, конечно, дорогие друзья... Сегодня мы проделаем практику, которая называется... Правильно, как называется практика? Не помните? А, маятник судьбы. Правильно, дорогие друзья. И для того, чтобы сделать эту практику, я просил вас приготовить... Ну, во-первых, свечу белого цвета. У меня такая есть. Просил вас приготовить спички, конечно. У меня тоже есть. И просил вас приготовить... Нечто вроде маятник, но ну, вы можете взять а, какой-нибудь маятник, который у вас, а, у вас есть. Например, если вы практикуете тот маятник, с которым вы привыкли работать. Либо можете взять какой-нибудь маятник, просто кольцо. Вот у меня есть хрустальный маятник, такой красивый весь. из себя, с, с, с камешками. У меня много всяких маятников. Есть для там, других практик, еще потом покажу. Вот. И э, есть всякие маятники обычные. Вот. Но вы можете взять какое-нибудь, например, кольцо, повесить его на ниточку, и будет у вас тоже маятник. Самый простой для женщин, очень очень простой действенный метод, когда вы таким образом действуете. Понятно, да? Хорошо. Итак, друзья, не будем откладывать в долгий ящик. Эту песню и пропоем ее вместе с вами сейчас единственное только подключусь Опа. чтобы у нас энергия заряжала наши девайсы вот Итак, дорогие друзья понятно теперь мы с вами начинаем итак я во-первых строках своего письма хотел вам рассказать о том Маятники, которые нас окружают. Что это такое? С каких сторон они окружают? С какого перепугу они нас окружают? И чем, как говорится, во что нам это выльется? Вот эта деятельность маятников, во что она, она нам вы, в, в это выльется? Так вот, на одном из прошлых прямых эфиров, а вы все наши эфиры можете посмотреть, также в Инстаграме мы сейчас транслируем через Несса-Академию. В Несса-Академии там есть мои все прямые эфиры. Вот, прошлый прямой эфир, я там про маятники, про деструктивные грегоры, там много чего рассказывал интересного, друзья. Вот, так что вы можете смело там посмотреть, и будет вам счастье. Но тем не менее, я, конечно же, для тех, кто... Меня вообще не знает. Для тех, кто присоединился только что, я, конечно, все расскажу. Так вот, если говорить про маятники, то маятники – это есть некие, некие энергоинформационные сущности. И мы сейчас не будем вдаваться в подробности, потому что я уже об этом рассказывал. Но представьте себе, что есть некая субстанция энергоинформационная, и она каким-то образом живет своей жизнью, то есть каким-то образом она сама внутри себя и вовне выдает различные различные какие-то посылы, что ли. Вот. И когда мы говорим про эти маятники, то я бы сказал так, что маятники это все, что нечто, что имеет обратный ход. Ну, вот знаете, как маятник. Например, мы вот берем маятник, один из маятников я беру. Вот, например, вот так его ставлю. Вот. Когда он в спокойном состоянии, когда он в спокойном состоянии, то ничего. Но если его раскачать, он начинает двигаться каким-то определенным образом. И пока он движется, ничего вроде не происходит. Ну, маятник и маятник. Но когда где-то там появляется у него преграда в виде вас, например, вы а, где-то появляетесь, и что начинает? Маятник начинает биться. Как бы биться. Но я образно показываю, конечно. На самом деле не совсем так. Что, чтобы вы поняли. И начинает. То есть вы вот шли прямо, попался маятник, ударил. Нас чуть-чуть сдвинул, мы уже пошли не сюда, а пошли куда-то в другое место. Понимаете, да? То есть вот куда-то... А там свой маятник, он бьет с той стороны. Он с той стороны. И поэтому получается, что наш путь не просто это кратчайший путь по прямой, а получается, что по жизни мы идем вот а, а, туды-сюды. Да, то есть от одного маятника к другому. И какой из маятников окажет больше на нас воздействие, в ту сторону мы и поворачиваем. Понимаете, да? То есть вот простой пример, который я хотел вам привести, ну, самый простой пример – это, например, реклама. Что такое реклама? Это тоже один из, из методов воздействия. То есть это есть некая энергоинформационная субстанция, когда мы, нам э, говорят какое-то там там время пить херши, да, как в 90-х годах, напиток такой, кто-то сейчас не знает, вот, но наше поколение хорошо помнит, задолбали этой рекламой. Время пить херши, ну, это типа Кока-Колы, ну, такой напиток. Вот. Или там всегда Кока-Кола, или там, много-много ну, реклам. Я сейчас давно уже не смотрю телевизор, вот, много лет, и я смотрю новости и прочее, на Ютубе в основном трансляции рекламу про проматываю. Но все равно реклама доходит. Так вот, реклама или пропаганда, например, когда говорят, что вот этот президент плохой, а этот хороший. И каждый раз, когда мы идем, нам бьет эта пропаганда, говорит, что этот плохой, а этот хороший. И начинает нас лупить туда-сюда. И а -а -а, как она будет эффективно работать... Так и будет изменяться наш путь по жизни, дорогие друзья. То есть это не просто какие-то там вот, приколы, да, а на самом деле это очень важный момент. Вот эти маятники, вот, они, они еще знаете какие хитрые? Они вот так вот как-то вот там один быстрее, другой медленнее, и нас бьют, между собой сталкиваются, да? когда пропаганда сталкивается с рекламой, с деньгами, кто-то что-то выбирает, кто-то выбирает деньги, кто-то пропагает, понимаете, да? То есть и мы, и мы по жизни вынуждены идти вот в этих бесконечно качающихся каких-то вот вещах, субстанциях. И вот сейчас, дорогие друзья, вы как раз заметили, что у нас по жизни именно вот так происходит. Если вы это заметили то э, если вы смотрите нас... Э, ну, у меня трансляция идет в Инстаграм. Вот, Инстаграм. Идет на... Э, как он называется? Facebook, Вот. Также идет э, трансляция... Куда еще? Ага. И идет трансляция... Э, в, господи, в ВКонтакте и на, э, на YouTube. Господи, в одни камеры кругом. Поэтому, друзья, если... Вам такая информация попала впервые, можете поставить пятерочку или поставить какой-то знак, чтобы другие тоже видели, когда будут смотреть это, что действительно так и есть. Мы живем вокруг нас, вот эти маятники, они шевелятся, они как-то меняют траекторию нашего пути. Но про судьбу я потом расскажу чуть дальше. Понятно. Вот. И э, есть так, спасибо, друзья, вижу, вижу, спасибо, спасибо, друзья, вижу реакцию, спасибо. Спасибо. Вот. И еще я хочу сказать следующее, что э, везде, везде действует закон, почему люди боятся всего плохого. Потому что, как правило, в жизни плохое встречается чаще. Но на самом деле это не так, дорогие друзья. Все у нас в балансе. Представьте, если бы у нас плохого было в жизни больше, то тогда, что бы с нами было? Ну, тогда бы мы не жили, наверное, или жили бы очень плохо. А на самом деле... Спасибо за сердечки, друзья. Спасибо. Спасибо, друзья. Вижу. Вот. А на самом деле происходит нечто, что... Здравствуйте, привет всем. Происходит нечто, что можно описать обычным законом 20 на 80. Помните такой закон? Вот. Закон 20 на 80 означает, что если взять 10 событий... Нет, давайте так. Чтобы проще было. Есть событие. Вот про плохое событие. Если событие плохое, человеку как-то плохо, его там обманули или еще что-то, то об этом событии из 10 человек расскажут 8. 8 человек. А о хорошем событии сами по себе расскажут только 2 из 10. Там из 10 8. Вот закон 20 на 80. Понимаете, да, о чем речь? Вспомните сами, вряд ли к вам приходит соседка и начинает рассказывать, ты знаешь, Галя, у меня так все хорошо, мне так повезло, я выиграла в лотерею, мне подарили машину, я была на Канарах, хрен тебе, Егорка. Они говорят, ой, ты знаешь, так все плохо, вот у меня на работе, нас сократили, у нас там... Вот это, закрыли два цеха, вот пандемия, всех заставляют там что-то делать, маски. То есть вряд ли... Понимаете, да, друзья, это не потому, что я такой негативщик, выбираю негативное. Это, как говорится, статистика. Есть статистика, которая говорит о том, что именно вот так а, все события трактуются. В основном, еще раз повторю, из, а, из 10 человек... Ой, господи! Про плохое событие из 10 человек рассказывают 8, а про хорошее событие из 10 рассказывают только два. И то, не... понимаете, да, если она там удачно вышла замуж, она не бегает там ко всем и говорит, ой, как я удачно вышла. Нет, не бегает, просто спокойно себе живет, да, где-нибудь в штате Аризона или еще где-то в Болгарии или во Франции на Лазурном берегу, и все нормально, не надо никуда никуда бегать, ничего рассказывать. Понимаете, вот это и есть частично то, что я говорю. Да, присоединились. Спасибо, друзья. Есть такая, да. Спасибо. Спасибо. Есть такая реалия по жизни. Спасибо. Вот. Я просто нагинаюсь, потому что у меня тут далеко камеры, трансляция. Понятно, да? Вот. Это вот что касается этого аспекта. И есть еще почему, вот есть вот эти почему новости, любую новость можно раскачивать в обе стороны. Я вам сейчас расскажу. Мы сейчас говорим, дорогие друзья, про маятник. Что маятник качается, маятник где-то каким-то образом с нами взаимодействует. И события, которые происходят, они могут быть разного рода. Причем, дорогие друзья, здесь работает еще такой закон, еще такой закон, что события, которые мы воспринимаем, они могут также делиться из, из того, как мы выберем. Ну, например, например, если что-то случилось нехорошее, тут есть два пути. Да? Есть два пути. Например, один человек там впал в депрессию, а другой человек наоборот. Его это, его это вдохновило. Он говорит, да, ах, ты вот так, а я вот вот так, и вот так, и вот так. А вот я на перекор сделаю, я сделаю так, чтобы этого никогда в моей жизни не было. А кто говорит, ну, я смирюсь, пусть будет, Бог терпел, нам велел. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь опять-таки двойной выход. И я уже часто упоминаю в своих разных выступлениях такое слово, как «диабло». Дьявол. Дьявол это означает раздвоенный. Рога, помните, у, у дьявола, это не потому, что он кого-то бодает этими рогами. Это означает в нашей голове, в том числе, дьявол а, как бы не только в мелочах познается в деталях, но он также, а, он также а, а, а, а, управляет нами через раздвоенность. То есть туда пойти или туда. За кого мне замуж? За богатого или за красивого? там, за молодого или за здорового, или там, ну, э, или там э, э, еще, ну, не буду, замуж я не ходил, не знаю, вам виднее, потому что в основном дамы, понимаете, да, все время у нас в голове вот такой разрыв, куда пойти, и на какой бы путь мы не свернули, куда бы мы не повернули, работает закон вернули да, шутка, вернули там не работает. Там везде маятники. Везде маятники, которые подпихивают нас. Чуть попозже я про это расскажу. Вот. Причем эти маятники бывают как внешние. Внешний маятник. То сидешь, там раз, что-то такое. Машина едет. Ага, остановился, пропустил машину. Так и внутренние маятники. Внутренние маятники, а это какие? Это наши все время а, такие вот рассуждения. Рассуждения. И внутренние наши маятники иногда бывают, даже зачастую бывают, намного страшнее и сильнее, чем разные внешние воздействия. Потому что э, на прошлом прямом эфире я рассказывал, как, как человек себя накручивает, да это плохо, да это вот это произойдет, а еще может произойти, а вот чего не было, это опять, а это вот это вот накрутка. Она идет накрутка, накрутка, накрутка, и в результате получается, что, дорогие друзья, получается, что человек сам себе накрутил, как в том в моем любимом анекдоте. Сейчас я вам расскажу, вы поймете, о чем речь. Ну, он, правда, не очень такой. Ну, я постараюсь слова заменить, такие не очень публичная, да, и поэтому получится. Ну, два мужика встретились, два парня. Один говорит, слушай, а что ты, у тебя девушки нету, ты бы познакомился с кем? Говорит, да с кем я познакомлюсь, мне познакомиться Ну, он говорит, ну, вон у тебя там на шестнадцатом этаже живет девчонка, вроде ничего, так ты бы сходил к ней. Он говорит, да что я к ней пойду? Он говорит, ну, найди какой-нибудь повод, э -э -э там, э -э спроси у нее утюг. Вот, ну, и так познакомишься. Ну вот он оделся, прихорошился, значит, побрызгался туалетной водой дорогой, вон она стоит, побрызгался, значит, садится в лифт, нажимает кнопку 16 этажа, и, значит, на лифте едет, и маятник у него в голове, значит, говорит, ну вот, очень здорово, она такая симпатичная, я с ней познакомлюсь, вот возьму у него утюг, а потом мы с ней... Пойдем на свидание, будем целоваться, а потом я ее приглашу к себе или к ней пойдем, там у нас будет секс, и мы с ней прям вот раз и поженимся, она такая классная, она хорошо готовит, вот. а потом думает, ну, раз она так и головой, дети пойдут, а вдруг дети не слушаться будут, а если она уйдет к другому или будет не изменять, и, короче, накрутил себе, доехал до 16 этажа, значит, уже такой маятник ему надолбил. Диабло внутреннее ему там. Он звонит в дверь, эта девушка открывает, значит, такая радостная. Он на нее посмотрел и говорит, да пошла ты нахрен со своим утюгом. Да? То есть, понимаете, о чем я говорю? Это один из примеров внутренних маятников. То есть... Но такой маятник очень часто у женщин работает. То есть мужик вообще понятия не имеет, о чем с работы пришел, а она уже себе там накрутила и ждет со скалкой или со сковородкой. Вот мужики часто у них там другие, другие тараканы, про которые мы не будем в нашем сегодняшнем эфире говорить. Но понимаете, моя задача была показать вам, что такое вот этот внутренний маятник и как он работает. То есть вот эта накрутка некоторые сразу спросят, скажут, «Мерлин, а что это ты рассказываешь все, вот про все, а про деньги? Как же про деньги?» Ну вот, дорогие, какие бок, каким боком здесь деньги? Ну, я всегда говорю, и вы все уже знаете наверняка, я сейчас чисто для себя повторю, что деньги – это есть некий эквивалент энергии. Если мы не можем что-то создать, что мы хотим получить, там дом, например, купить или квартиру, то мы можем хорошо, например, рассказывать на публику. Или знаем хорошо, как работают маятники. Мы рассказываем. Нас люди благодарят. Чем они благодарят? Они достают из широких шталин, значит, где там баблосы, лавандосы, да, достают деньги, платят нам. Вот. Платят. И в результате что? Я иду эти деньги, но тут не хватит на квартиру. Вот. Эти деньги беру как эквивалент пользы, которую я приношу другим людям. То есть люди платят за то, что я приношу пользу. Ну и вам то же самое. Если бы вы пользу не приносили другим людям, вам бы никто не платил. Вот это такой момент. Но обычно я это рассказываю на таких закрытых занятиях. Ну вам-то я расскажу. Вам-то я сегодня расскажу. Понимаете, да? И вот, дорогие друзья, получается следующее, что... Когда с деньгами вот этот процесс происходит, и э, некие такие моменты случаются следующие, что э, вот как связаны деньги, энергия, вот сейчас я чуть расскажу дальше, вы, и вы поймете, о чем я говорю. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо. Вот, спасибо за сердечки, спасибо YouTube. Так мне на YouTube пишут. Ага, Спасибо. Ага, пишут это про меня. Ага, вот кто к нам появился. Понятно. Кристина, привет. Вот. Так вот, дорогие друзья, что, что дальше? И дальше появляется у нас такой момент, что многих людей пугает одиночество, непонятное будущее, отсутствие надежности. Что еще? Ну, например, невозможность детям дать хорошее образование – да, множество страхов, которые с этим связаны. И получается, что такое кубло, оно все вместе, как каким-то образом, каким-то оно, вот образом, значит, завязано. На чем оно завязано? А оно, дорогие, завязано, знаете как? Вот представьте себе, что вы нарисовали широкую линию, нарисована широкая линия на полу. Ну, представьте себе, да? И вы по этой линии просто, ваша задача, ну вот, например, вот шириной 15 сантиметров, не буду замерять, 15 сантиметров. Шириной 15 сантиметров, вот, линия нарисована, вот, и вы по этой линии идете. Ну, казалось бы, ну, вот 5 метров надо пройти, прошли. А теперь представьте, что 15 сантиметров шириной доска, и вам надо пройти над пропастью. Что происходит в этот момент? в этот момент, дорогие друзья, происходит некий процесс, э, некие маятники внутри головы. То есть, внешне ничего не изменилось. Как бы, да, вы просто, вам надо пройти вот по вот такой доске. Вот это как бы так. Но что изменилось внутри? Внутри ваш маятник начинает калашматить, начинает давать страхи, и поэтому часто человек может пробежать по, по этой линии, если она на земле, но если она где-то там над пропастью, то, то, скорее всего, человек, даже если будет бегать, то может упасть. То есть внутренние маятники его спихнут в пропасть. Понимаете? Понимаете, да? Вот. И поэтому, дорогие друзья, вот что с этим совсем происходит, вот с этими маятниками? Вспомните известную пословицу, которую я очень люблю. «Если проблема решается деньгами...» То это не проблема это деньги помните так вот дорогие друзья вот э, вы знаете что у вас там разные проблемы происходят в вашей жизни что-то случается там денег не хватает или дети не слушаются э, или там скучно или наоборот слишком весело да или ну что-то такое происходит в вашей жизни и представьте, вот сейчас какие-то проблемы есть. Там Хотелось бы путешествовать, но не получается. Хотелось бы э, купить дом, но не получается. Хотелось бы еще что-то. Но чего-то, чего-то, чего-то да не хватает. Понимаете, о чем я? Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот представьте себе, э, вот очень внимательно, представьте себе, что прямо сейчас, что прямо сейчас э, ваши доходы, увеличились, внимание, в 10 раз. Представили? Угу. Представьте, что ваши доходы увеличились в 10 раз. Что происходит на самом деле в этот момент? На самом деле вы прямо сейчас, прям почувствуете, что если мои доходы увеличатся в 10 раз, то я могу что сделать? Я могу... Там И путешествовать, и отдыхать, и построить бизнес, и воспитать ребенка, и там то, и все этого бросить, за этого замуж выйти, там, ну вот все могу все это или наоборот могу выйти замуж и не бросать, да, понимаете, да, то есть что происходит в этот момент? В этот момент происходит процесс, который позволяет вам, ну, там, создать финансовую подружку, безопасность, исполнить, короче, множество ваших желаний. Так вот, выясняется, что всему этому мешает некий такой страх бедности. Я знаю, дорогие друзья, что а, вы наверняка про это даже многие не задумывались, что вот этот страх бедности, он как раз вам мешает. Многие про это не задумывались и даже не знали, что это из этого все вытекает. И поэтому, дорогие друзья, масса людей считает, что, ну, например, страха бедности нет совсем. Что меня-то, у меня-то страх бедности, да, пошли вы все. У меня никакого страха бедности нет и быть не может, потому что не такой я человек. Не такой я, Иван Иванович, чтобы там у меня какой-то страх бедности. Но э, я вам скажу так, что далеко не у всех он проявляется явно он часто прячется за другими какими-то страхами, деструктивными программами. Вот. И на самом деле, дорогие друзья, именно страх бедности мешает нам быть счастливыми, состоятельными, свободными, радоваться жизни. Он создает денежные блоки, всякие деструктивные программы в нашу голову сует, портит здоровье, мешает даже достигать целей, и получать то, что хочется. Вот хотелось бы, так хотела, аж вспотела. Да? Прям так хотелось, вот так прям. Вот, эх, а ну никак, никак. Почему? Потому что один из... Знаете, это, если бы я был настоящим психологом, дипломирован, я бы сказал, что это триггеры. Это триггеры. Ну, другими словами это крючочки, это переключатели, которые... Где-то там переключилась, а у меня вот так. То есть, страх, страх бедности во многом, да, влияет на то, как мы живем сегодня с вами. Ну, например, если бы у вас было денег в достатке, вы бы жили совсем не так. Ко мне приходит на консультацию. Вот я всегда, ну, вот сейчас приведу вам пример. Одна дама пришла и говорит: Я хочу там выйти замуж там за такого-то. А я более 10 лет работал, работал. И служил женским тренером, вот, и говорит, хочу за такого-то выйти замуж. Ну, он как-то вот, что-то вот, пока не знаю, сомневаюсь, вот, Мерлин подскажи мне, выходить замуж или нет? Вот. Тогда я говорю, ну, представь, что у тебя сейчас появился миллион долларов, вот ты бы за него вышла, он так подумал, он говорит, наверное, нет. Я говорю, почему? Ну, как бы, у меня бы появились другие предпочтения. Понимаете, о чем, друзья? Дело в том, что часто очень женщины, они как бы склонны, я не говорю про всех, некоторые, подсознательно они, когда выходят замуж или создают отношения, они хотят подсознательно решить какие-то свои проблемы. Там финансовые, территориальные, сексуальные, там какие-то проблемы решить за счет мужика. Но у мужчины тоже человек. Я в книжке читал, что вроде бы как тоже человек. Он тоже хочет за счет женщины решить тоже какие-то свои проблемы. Да? Чтобы был дома универсальный посудомоечный кухонный комбайн, да еще и секс. Вот. Что вперед еще неизвестно. Вы же знаете, я вам открою секрет, что у мужчины три удовольствия в жизни. Поесть поспать и поспать одному ну это шутка конечно шутка дорогие друзья понятно да так вот я про что про что говорю вот я говорю про то что вот с этим страхом бедности нужно разобраться на что он влияет и как он как, как он там выносит всю нашу жизнь на такой вообще нехороший уровень что ли так вот друзья а именно вот сейчас мы, конечно, не будем с этим разбираться. У нас программа еще и практика сегодня. а Я специально провожу тренинг. Это будет бесплатный вебинар открытый 2 ноября. 2 ноября буду проводить, который называется «Как избавиться от страха бедности». Ну и все, конечно, все, что с ним связано. Поэтому, дорогие друзья, вот все, что я рассказал, в принципе... Мы там разберем более подробно, вот, и под этим видео, если вы смотрите на YouTube, там есть ссылочка, вы можете зарегистрироваться туда, если вы смотрите в Инстаграме, то там тоже ссылочка, зайдите в шапку профиля, в социальных сетях, если вы мне смотрите на Фейсбуке и ВКонтакте, там тоже есть ссылочки, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, и мы с вами... В течение примерно трех часов подробно я вам расскажу, сделаем практики. Ну, я вам сейчас э, даже скажу, что там будет. Итак, э, на, этом, э, на этом открытом вебинаре вы узнаете особенности страха бедности и, самое главное, как его распознать. Также вы определите свой порог бедности, потому что у многих людей они не знают свой порог бедности. И когда вы его определите, вам будет понятно, какую планку вам надо двигать. Какую вам планку надо двигать и что с этим делать. Также вы узнаете, какие бывают страхи бедности и какими стихиями они управляются. Ну, например, стихии огня, стихии воды или стихии дерева, стихии металла и так далее. Мы все это разберем, потому что многие не знают, почему такие именно страхи к вам приходят. А там мы разберемся конкретно, какая стихия влияет, и при помощи какой стихии можно с этим разобраться. Очень подробно. Также вы почувствуете, какой вред вам причиняют маятники бедности и эгрегоры нищеты. Я про маятники сегодня рассказываю, но там мы будем еще подробно этим заниматься. Также, дорогие друзья, очень важно, что на этом открытом вебинаре вы увидите ваши страхи, о которых вы никогда не догадывались. Вы даже не знали, что у вас эти страхи есть, никогда не задумывались, но на самом деле они у вас есть. Просто вы не обращали внимания или даже не могли понять, что это все есть. И также вы узнаете, как кармические связи влияют на ваши страхи. А коротко про карму я сегодня расскажу. Да, и на этом открытом вебинаре мы с вами сделаем сделаем еще очень-очень мощную практику, которая называется «Отключение от маятника бедности». Так что, друзья, хотите это все узнать, открытый бесплатный вебинар, пожалуйста, вот ссылочка есть, в социальных сетях ссылочка есть, вот уже выложили. Ага. В социальных сетях я уже вижу ссылочку. Если вы сейчас смотрите на YouTube, там тоже есть ссылочка, прям первая строчка в описании есть. Вот. Также, если вы это смотрите на, через Инстаграм, то в Инстаграме в шапке профиля тоже найдете да, открытый вебинар, который называется «Как избавиться от страха бедности». Но это, знаете, только название. На самом деле мы там очень глубоко копнем. И я вам расскажу э, многие вещи, о которых вы точно не догадывались. И вы разберетесь с этими страхами. Многие разберутся раз и навсегда. Раз и навсегда. Вот так, дорогие друзья. Хорошо. Ну, а мы с вами продолжаем наше движение, дорогие мои друзья. Итак, сейчас выпьем и трезво все обсудим. Угу. Хорошо. Вот, если меня админы слышат, там в одном из, из скайп-чатов... Просят ссылочку на вход на наше сегодняшнее занятие. Посмотрите, пожалуйста. Uh -huh. Я, чтобы не отвлекался. <coughs> Итак, дорогие друзья. А... Итак, дорогие друзья. Э, значит, теперь мы переползаем с вами дальше. И дальше у нас, как говорится, чем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот, спасибо, я вот залез, залез на YouTube. Да, спасибо, мои, мои друзья. Угу, спасибо. Приветик, всем приветик. Да, понятно, да? Вот. И а, мы а, с вами продолжаем. Итак, мы теперь поговорим, настало время поговорить о том, что такое судьба и что такое карма. Что же такое судьба? Судьба и карма. вот. Итак, я обычно... Ну, все знают, что карма – это причинно-следственные связи и так далее, и так далее. Я про карму уже как-то на своих занятиях рассказывал. Но я вам расскажу это немножко с другой стороны, чтобы вы понимали, как это работает. Потому что у нас сегодня тема про судьбу все-таки. Да, про маятники судьбы. И смотрите, дорогие мои, как можно это представить визуально. Вот представьте себе, что, знаете, бывают в таких в жарких местностях или местностях, позавтракать собралась, а быть может собралась. Бывают такие пересохшие русла рек, ручьев, когда дождь идет, они заполняются, потом высыхают. И вот они какие-то кривулины такие, где-то глубже, где-то мельче, вот так вот все. Вот. представьте, да, представили, что вот это есть некое некое русло такое пересохшее. Так вот, если посмотреть вооруженным глазом, то, в принципе, это нечто, это некое, как, как карта судьбы. Как карта судьбы. Как карта судьбы. То есть есть некая карта. Есть некая карта. Есть некоторые, там, Какие-то углубления, какие-то вот там возвышения, то есть есть некая бугристая такая поверхность. И вот когда прошел дождь, их заполняет вода. И она, вода течет именно в углублениях, она заполняет вот эти места, заполняет эти места. И если представить себе образно, то получается, что вот это вот пересохшее русло – это судьба. Как бы судьба у нас есть. И есть карма. А карма – это то, что течет по этой судьбе. как бы Карма, на самом деле, это энергия, кармические каналы. То есть, оно как бы заполняет. Поэтому мы можем, в принципе, если мы изменим свою судьбу, то есть специальные практики для этого. Ну, например, прокопаем еще какое-то русло искусственно, и вода заполнит и это русло. То есть, карма пойдет по-другому. Будут разветвления там. Будут загрязнения и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть, чтобы визуально вы запомнили это надолго. Я всегда своим ученикам, своим студентам про это рассказываю. Потому как, потому как это очень наглядно и очень, так сказать, просто показывает, чтобы мы понимаем. Ага, судьба – это есть некое русло, а карма – есть нечто то, что его заполняет. Понимаете? То есть, мы можем изменить, но карму... Тоже иногда карма а, таким образом, на, например, вот сейчас, чтобы вы знали, даже если мы прокопали, мы судьбу свою как-то поменяли, но если очень мощная и загрязненная карма, ну, например, селевой поток идет, да, то ему по барабану, что мы там прокопали, он прокопает свое. То есть, если там чуть-чуть там дождик прошел, это одно. Но когда вот это вот... Поэтому и говорят, что карма загрязненная, зачем. Понимаете теперь, как это как это можно визуально представить. Круто. Спасибо, друзья. Спасибо за сердечки, вижу. Спасибо за сердечки. Понятно. Так вот, карма – это река, вода, которая как бы заполняет русло. И есть некие кармические связи. Что такое кармические связи? Ну, кармические связи – это есть то, что всех нас с вами соединяет. Даже то, что мы присутствуем с вами на одном эфире или вы смотрите в записи, все равно между нами образовалась кармическая связь. Кармическая связь. И эти связи образуются э, тем сильнее, чем ближе мы э, знакомы. Например, если мы долго работаем вместе, у нас уже такие связи. Или, например, когда муж и жена. Муж и жена – одна сатана. Когда мы долго живем вместе – то мы уже знаем всякие э, приколы, заскоки друг друга. Уже можно прогнозировать, что она вот это сделает, а это мужик сделает вот это. То есть, понимаете, Но особенно это, эти связи усиливаются, когда у вас есть э, ну, с мужчиной, да, противоположный пол. Э, у кого-то с женщиной, у кого-то с мужчиной, я же не знаю кто. -то. В основном ну, дамы, я так понимаю когда у вас есть сексуальные связи и когда вы вместе испытываете оргазм. А оргазм – это что? Это фазовый переход, это энергия. Ну, про оргазм мы сегодня не будем рассказывать. Это отдельная тема. Понимаете, то, да, то есть образуются вот эти энергоинформационные связи. Они также есть кармические связи. Ну, например, если... Вы с кем-то расстались, вот произошел процесс, вот с кем-то, например, мужу, э, ну, Редко такие случаи бывают, когда вы сразу родились, закончили школу, вышли замуж и все, и живете всю жизнь. Бывает, у вас там один мальчик был, второй, третий, пятый, седьмой, двадцатый, 2436-й, 7898 Ну, Я перегнул, конечно, сори. Вот. Ну то есть э, отношений много, и в этих отношениях в этих отношениях создаются некие связи, и э, такое бывает, что когда вы, например, говорите: Все, мы с этим козлом я рассталась там, там 10 лет назад, все, видеть, его слушать не хочу. А иногда приходит момент, когда, когда сердце екает. Вы вспоминаете, а вот тогда был такой-то. Вот, или тогда была у меня такая-то, вот я дурак, а вот я дура была. то бух, Нет, я не дура, я не дурак, все правильно. Разошлись, значит, разошлись. То есть все равно йокает. Вот эти связи как раз вот связаны, а это не совсем кармические, но связаны очень с кармическими связями, потому что мы друг с другом взаимосвязаны в нашей жизни. И так у нас бывает, понимаете, да? Вот. Если еще более плотно подойти к этому, то карма, помните, я говорил, что это вода, там русло, вода, если это более, так сказать, что ли, более, еще более глубоко сказать на уровне энергии, то это есть, нечто, это есть нечто, что создает у нас энергетический поток, то есть карма энергетические каналы из прошлого через настоящее в будущее. Другими словами, вот тот кармический. Понимаете, почему все эти родовые вещи про родовые я тогда вот. Ну, сейчас ладно расскажу. Почему вот, например, смотрели фильм "Игра престолов"? Да почему они так, ну и не только они ценили вот, что вот кровь вот. Королевская кровь. Почему? Потому что это связано с кармой, с энергией. Потому что человек, который рожденный от крови королей, у него одно. Который рожден от крови ремесленника и короля это другое. Бастарт, да? Вот. В Европе Дофин, там разные названия. Понимаете, да? То есть вот то есть вот такая вот вещь тоже очень сильно влияет, потому что это энергия из прошлого через настоящее в будущее. И насколько эта кармическая энергия сильна, насколько она чиста, так она в нашу жизнь приходит и нам помогает, либо мешает. Поэтому мы с кармой занимаемся на том уровне, что вот диагностируем, смотрим, ага, что там предки мои, что там наколбасили. Вот. Почему меня так трясет? Может, предки виноваты? Может быть. Понятно. Вот что касается кармического. Теперь, дорогие друзья, перед тем, как мы сделаем практику, перед тем, как мы сделаем практику, я вам еще расскажу много чего, Вот я бы вам хотел сказать несколько таких... Вот вы теперь узнали про эти страхи, про все это дело... И теперь, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать несколько пожеланий. Чтобы это все сказать, давайте мы с вами вы свечу приготовили. Зажжем свечу. Зажжем свечу. Для этого мы берем две спички в правую руку. Две спички в правую руку. И зажигаем свечу. Приготовимся. И зажигаем свечу. Угу. Задуваем спички, которыми мы зажигали. Хорошо. Теперь я, с вашего позволения, свечу оставлю в сторону. То есть свеча у нас горит. Свеча горела на столе. Свеча горит. Вот, дорогие друзья, и прямо сейчас все, что я вам рассказывал, для того, чтобы оно все у вас улеглось, сейчас мы с вами сделаем такую небольшую практику погружения. Я вам выскажу некие пожелания, и вы эти пожелания... Вот я буду говорить слово, а вы, дорогие друзья, постарайтесь вот это слово выразить внутри себя в такой позитивный маятник. Я вам сегодня про маятники рассказывал. То есть, например, я, если я вам говорю там, быть добрыми, вы сразу вспоминаете добрые дела, которые вы сделали. Или я вам говорю, чтобы быть какими-нибудь стойкими. Вы вспоминайте момент в жизни, когда вы были стойкими, например, когда у вас получалось. Это очень важно, чтобы закрепить тот материал, который у нас был. Угу. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас необходимо руки, которые у вас есть, две руки, сложить таким образом, чтобы накрест были ладони. То есть не вот так просто, как ладони, а вот так накрест. Вот. И большой палец одной ладони заходил на другую. То есть, ну Как бы, как мы вот здороваемся, показываем виртуальное здорование. Вот. Просто подержите вот так на уровне сердца. Такие руки. Почувствуйте, как сразу вот здесь у вас между руками будет тепло. Можете чуть-чуть потереть даже руки. Не взяться. Хорошо. И прямо сейчас, дорогие друзья, закройте глаза. Закрыли глаза. И я вам... Буду проговаривать пожелания, и каждое слово вы как будто будете проживать, вспоминать из своей жизни моменты, когда были вы именно таким человеком. Итак, я вам желаю быть здоровыми. Богатыми, мудрыми, любимыми, любящими, счастливыми, уравновешенными, свободными. Жизнерадостными, ответственными, сильными, умными, быстрыми, помогающими. Добрыми, последовательными, стойкими, принимающими, отдающими, выносливыми. Надежно. Почувствуйте внутри. Хорошо. Почувствуйте, да. Хорошо. Ну что, друзья, теперь можно открыть глаза. Пожалуйста, откройте глаза, улыбнитесь себе, улыбнитесь этому миру. Сейчас вы вспомнили, что вот все-все качества, эти пожелания, которые я вам пожелал, вы даже, не, может быть, забыли, что вы хотели быть и такими, такими, такими-то, хотели бы обладать такими-то качествами. Я вам просто это напомню. Скажу больше, дорогие друзья. Все эти качества у вас уже есть. Прямо сейчас они есть. Но некоторые можно бы еще прокачать. Что сделать для того, чтобы прокачать? Ну, для того, чтобы это... Есть масса способов. Вот. И один из, из мощных способов, которыми пользуюсь я и пользуются мои ученики, это способ через избавление от страхов и деструктивных маятников. Понимаете, да? Через избавление. Спасибо за сердечки, спасибо за пожелания. Что тут у нас в ютубе пишут? Благодарю, принимаю, благодарю. Это про меня, спасибо Спасибо, друзья, видите как Все это нам подходит Все это нам подходит Вот Так вот, для того, чтобы с этим поработать Можно Избавиться от этих маятников И от всяких страхов Разными путями Ну, я вас поэтому приглашаю На тот тренинг, который у меня будет Открытый тренинг, как избавиться от страха бедности Еще раз повторю, что ссылка вы можете записаться, если кто подошел не сразу, кто-то, может быть, не слышал, что я рассказывал. Вот, там есть полное описание. Значит, в профиле, в профиле есть в Инстаграме. И также вы можете это увидеть в чате, где мы проводим прямой эфир. И на Ютубе, там, где вы смотрите. В записи, может быть, вы смотрите. Там тоже эта ссылочка есть. Понятно, да? Вот. И а, нам а, еще сегодня осталось сделать практику «Маятник судьбы». Но перед тем, как мы сделаем эту практику, я вам расскажу, а, как меняют судьбу деструктивные маятники. Конечно, я вам сегодня уже много про это рассказывал, что вы идете по жизни, они вас толкают, сталкивают с пути, загрязняют карму. А, но скажу еще больше. Многие эти маятники, они даже... Таким хитрым образом действуют на людей, что даже толкают на преступления. Ну, например, банка грабить, отобрать у соседа козла чего-то там, наворовать денег. Да? Вот. Либо чуть-чуть помягче. Такие, как говорится, вот бы мне повезло выиграть в лотерею. Лучше бы мне повезло, а не этому козлу. Да? Из 47-й квартиры. Понимаете, о чем я? Вот. Понимаете, да? Я сейчас в 45-й квартире. 47-й нехороший человек. Бывший директор нефтебазы. Мы с ним дружим. Классный мужик. Ну, случайно цифра пришла, знаете как. Хотя, вы как эзотерики знаете ничего случайного не бывает понимаете да вот так вот как как еще эти маятники самые влияют на судьбу ну например эти маятники когда мы идем помните я вам показывал как они качаются нас ударяют и вбивают нам в голову, там, они что делают? Они вбивают нам чужие мысли, чужие программы, чужие какие-то деструктивные блоки. Часто ведь бывает так, что иногда вы раз вспоминаете, да как же так, я никогда вот этого не боялась, или не боялся, а тут раз, и оно и вдруг так получилось, что опа, и понимаете, да, о чем я? Понимаете? Вот. С третьей стороны, эти, эти все деструктивные маятники, они навязывают нам разные страхи. Я про это уже говорил, но разные страхи навязывают, навязывают, навязывают нам. И эти страхи, они, знаете как, они маскируются. Они маскируются. То есть тут как бы не страх бедности, например, человек боится, что, что там ну, что-то такое заболеет он. Но на самом деле он боится не того, что заболеет, а того, что не хватит денег, чтобы вылечиться. Не хватит денег на операцию. А он боится как бы... Понимаете, о чем я? То есть он как бы про здоровье, но тут не про здоровье. На самом деле он боится, что не сможет лечиться. Вот. И страх одиночества, например, это не потому, что человек одинок. А, например, как это говорится, некому подать стакан воды. Если что случится, некому скорую вызвать и подать стакан воды, да, и некому будет покормить. То есть здесь вот, понимаете, да, то есть есть вот такие часто очень скрытые, вот, и эти деструктивные маятники, они помимо всего, они очень сильно действуют на то, что мы называем уравновешенность, спокойствие, то есть они лишают покоя, все время если боятся, вот, Цены увеличивают, вот локдаун, вот продлили там на 30 дней, там, каникулы вынужденные, работы нет, клиентов нет. Понимаете, да? То есть, вот это вот, крупу из магазина начали брать мешками. То есть, вот это вот все, оно создает вот такое поле. Все такое поле создает. Ну, и а, это подрывает здоровье, конечно. Если человек постоянно в стрессе живет, постоянно ждет, что вот будет все хуже и хуже, то что происходит в это время? В это время он, живя в, стресс, в стрессе, в этом подрывает свое психическое, психологическое, даже физическое здоровье. Да, всякие апатии там и прочее, прочее, прочее. Спасибо, друзья, за, за сердечки. Угу, спасибо. Понимаете, о чем я говорю? То есть происходит вот нечто такое что не дает нам на самом деле быть счастливыми, богатыми, здоровыми, умными, продуктивными, любимыми, любящими, мудрыми, ну, я вам уже называл, мешает нам быть вот это все. И плюс ко всему это пожирает время, потому что, как правило, деструктивные маятники, особенно вот всякие там бедности и так далее, они пожирают время, потому что многие люди в каком-то ожидании вместо того, чтобы действовать, несмотря на это все, ждут, а вдруг сейчас вот э, цены упадут, а вдруг вот э, сейчас все похорошеет, а вдруг мне сейчас там доплату к пенсии дадут, а в... то есть вдруг вот это, но, как правило, вдруг не работает. Да. Да, я знаю, в России сейчас там и пенсии, и выплаты пошли просто удивительно, да. Я как, э, как человек из бизнеса, я, конечно, понимаю, что... Например, говорят, там, вот выплатили пенсионерам, вот моя мама получила там, 10 тысяч рублей в прошлом месяце, единовременную выплату. А я понимаю, что если это умножить на там, 40 миллионов пенсионеров, это вообще колоссальные деньги, где их брать? Плюс нас военными базами окружают, надо же еще ракеты делать, чтобы не сильно окружали. Понимаете, о чем речь? То есть одно за одно цепляет. И вместо того, чтобы бояться, можно было бояться, ой-ой-ой-ой, дали денег, значит скоро не будет. Или ой-ой-ой, там, а, там министр обороны Америки приехал, там, поехал в Грузию, Украину, там, всех собрал вокруг, и сейчас они нас... Ой-ой-ой, можно бояться, а можно просто продолжать делать свое дело, быть спокойным и уравновешенным. Не важно, что происходит, важно, что происходит внутри меня, друзья, потому что внешних маятников много, а я один. И если я еще буду раскачивать свои внутренние маятники, то это будет на что похоже? На предательство. Это будет похоже на откровенное предательство, потому что таким образом раскачивают эти внутренние маятники. Многие просто себя предают, не дают себе раскрыться, не дают себе жить спокойной там, жизнью. Понимаете, да? Так, успокоились, все, да, я руками помахал, все нормально. Вот. Ну и теперь... Теперь, друзья, мы сделаем с вами практику, которая называется «Маятник судьбы». Вот. Я вас просил приготовить свечу-спички. Мы уже свечу-спички зажгли, кто зажег. Вот. Кто не зажег, можете зажечь свечу двумя спичками правой рукой. Зажгли. Вот. И я вас просил приготовить маятники. Еще раз покажу. Маятники могут быть разные. У меня есть тут металлический, например, маятник. Есть деревянный маятник. Вот, Вы можете, я уже говорил вначале, можете просто взять колечко и подвесить его на ниточку. И будет у вас тоже маятник. Есть, конечно, ритуальные маятники. Куда я их, куда я их засыпал? Вот, например, вот это маятник, который из ритуального кинжала ритуальный кинжал, ну, это специальная есть практика, понимаете, это ритуальный кинжал, на котором написаны специальные символы, видите, вот специальные символы, специальные знаки на нем обозначены, вот, также у меня есть, где он есть, сегодня уже пользовался, хрустальный, хрустальный маятник, но у меня еще несколько других есть, я просто... Еще у меня есть хрустальный такой огромный. Вот. Ну вот. Что под рукой было? Четыре маятника. Ну, подумаешь. Понятно, да? Вот. Хорошо. Я вас просил приготовить маятник. И теперь, дорогие друзья, мы с вами сделаем практику. А, маятник судьбы. Это гипнопрактика прояснения судьбы через развитие ясновидения. Вот. А, у меня тут... Так, куда я опять его дел, Господи, Боже? А вот он здесь, соответственно, на на нем камешки цветные, да, в соответствии с цветами чакр, например. Мы сегодня с вами будем делать на, в общем-то, практике ясновидения, это шестая чакра, третий глаз, будем как бы немножко приоткрывать видение немножко, чтобы вы видели, что с вами происходит, откуда оно берется, куда оно девается, вот маятник судьбы, и при этом у нас будет работать еще маятник. Я возьму маятник, который побольше, вот, чтобы просто в камеру будет лучше видно, угу. ага, каким-то образом. Вот, дорогие друзья, ну и конечно у меня тут есть. Ритуальный барабанчик. Вот. Итак, что это за практика? На чем она основана? Эта практика основана на том, что мы с вами как бы приоткрываем ваше видение будущего, и вы начинаете видеть некие деструктивные вкрапления, некоторые маятники, которые мешают вам по жизни. Вот что-то вы увидите, например... Общение с каким-то человеком определенным или какие-то события. Это то, событие тоже маятник. Ну, например, там доллар подскочил или там в Европе газ подорожал. Это как бы внешний маятник, но он мешает же жить, мешает. Понимаете, да? То есть вот это вы увидите, что-то увидите свое. Вам главное хотя бы увидеть один маятник, который мешает вам получить вот те качества, или их э, усилить, улучшить, о которых мы сегодня с вами столько говорили много. Нам необходимо взять маятник, чтобы он был готов, чтобы он был готов к использованию свечу сюда подогнать. Сейчас. И э, нам необходимо будет семь раз обвести свечу, ой, обвести маятником вокруг свечи. Ну, только чтобы не обжечься, понимаете, да, вот у нас есть маятник, вот, чтобы он был примерно на уровне пламени, ну, то есть не высоко, не низко так, ну, примерно на уровне, 7 раз. Потом, как только мы это сделаем по часовой стрелке, как только мы это сделаем, потом мы... Просто будем держать маятник и каким-то образом он у нас будет колебаться. То есть мы будем двигать рукой туда-либо сюда. Глаза будут закрыты и маятник будет колебаться. Потом, что с этим делать, я вам скажу. Итак, дорогие друзья, все готовы. Все готовы. Итак, мы начинаем. По часовой стрелке семь раз нужно обвести маятник вокруг свечи по часовой стрелке. Все вместе с вами взялись и начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сделали. Я свечу убираю. Вы можете оставить. И теперь мы делаем следующее. Вы можете поставить локоть на стол, чтобы маятник колебался, и рукой своей немножко его как бы двигать в любую сторону в, хаотич... в хаотическом порядке. Для чего это нужно? Это нужно для сона... с... сонастройки. Он потом потихоньку настроится и будет вращаться либо по часовой, либо против часовой стрелки. То есть наша задача настроить этот маятник от конкретно вас, чтобы вы под себя его настроили. Вот. А для того, чтобы у нас все получалось, необходимо левую руку ладошкой вверх положить на колено, на левое, на бедро, на колено, вниз, ну, там где-то у себя под стол. Вот. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы канал, который у нас тут есть энергетический, чтобы он взаимодействовал со Вселенной, чтобы у нас был открытый канал. Итак, друзья, если у вас хватит терпения там или силы, вы можете, конечно, держать на весу. Можете, так будет еще лучше. Но можете поставить, сделать там короткий поводочек, если вам тяжело Понятно, да? Итак, теперь закройте глаза. Закрыли глаза и начали какое-то хаотическое движение маятника. И в этот момент, когда вы как бы внутренним зрением вы как бы смотрите, провожаете взглядом маятник, а он колеблется по в одну сторону, то в другую сторону, и прям почувствуйте, что вот он как-то, вот вы пробуете так, так, глаза закрыты, с закрытыми глазами, вот. И вот он у меня уже настроился на меня и начал спокойно, уже не надо его сбивать. У вас он тоже настроится и будет вращаться в какую-то одну из сторон. Возможно, что в результате, по про прохождению какого-то времени, он будет вращаться в другую сторону. Это не важно. То есть он подстроится под, под то, именно что для вас необходимо именно сегодня, именно в данной практике. Понятно, да? Хорошо. И сейчас, для того, чтобы усилить ваше видение, сейчас маятник я верю в то, что у вас уже вращается на постоянку, куда-то в какую то из сторон. Ваша задача, ваша задача представлять себе, что вы по жизни проживаете как будто, вот вы вспоминаете свою жизнь, то время, которое вот сейчас, ну может быть вчера, позавчера, или может что будет завтра, и вспоминаете те события которые могли бы быть маятниками деструктивными, которые не дают вам того, о чем мы говорили, быть богатыми, счастливыми, здоровыми, умными, мудрыми, любимыми, любящими, принимающими. А я сейчас помогу, вот у меня специальный символ на ритуальном барабане, это символ как раз третьего глаза – ясновидение. И вы представляете, что как будто вы видите прошлое, настоящее и будущее через ваш третий глаз. Кто-то представит, что через третий глаз, третий глаз это, – это место между межбровными дугами. Тут ямочка такая есть, может быть просто видите на внутреннем экране, то есть можно и так, и так. И мы начинаем. Сами левой рукой останавливаем маятник, глаза закрыты. То есть он у нас как-то вращался, мы его останавливаем и держим его в левой руке, чтобы ниточка была натянута. И сейчас мы с вами четко представляем хотя бы один из деструктивных маятников, который вам мешает в вашей жизни. И мы сейчас этот маятник распылим, который мешает нам. Для этого необходимо будет сделать два глубоких вдоха, после первого вдоха сделать глубокий выдох и потом второй сделать вдох. И второй выдох с криком выдохнуть и представить, что как будто вы распыляете эту проблему, распыляете это событие, распыляете этот деструктивный маятник. Итак, я буду вам говорить, делаем вдох-выдох-вдох и с криком. Крик вы можете любой, какой вам удобен, если вы, конечно, можете. В данной обстановке этот крик воспроизводить, если никого не напугаете. Но я буду кричать, потому что у меня тут на студии никого нет. Итак, да -да. делаем глубокий Теперь с криком выдыхаем. стало легче. Почувствуйте, что вот как будто энергия такая зашла к вам. Отлично. Хорошо. И теперь, дорогие друзья, можно открыть глаза. Откройте глаза, улыбнитесь, потрите ручки, Друзья, если вы вдруг не подписаны в наших социальных сетях от Неса Академии, вот тут я вижу в чатах ссылочки появились, подпишитесь на социальные сети, подпишитесь на, на чат нашего открытого вебинара, который скоро у нас будет уже. Вот Я вам скажу коротко еще раз, что у нас будет. Вот Открытый вебинар называется «Как избавиться от страха бедности». Здесь есть ссылочки везде, и даже ссылочка есть на YouTube, если вы сейчас смотрите, подпишитесь. Вот. И там мы разберем те вопросы, о которых я сегодня вам говорил. Вот. Пожалуйста, друзья, свечу можно теперь погасить. Обычно, чтобы сделать это более, как бы... Правильно, я обычно делаю это таким образом: беру коробку свечечную и вот гашу свечу таким образом, чтобы не дуть, не распылять там ничего. Это как бы выказывает уважение к пламени, к самой свече и прочее. Понятно, да, дорогие друзья? Вот, вот хорошо. А, ну что, ну что, дорогие друзья? На этом, в принципе, мы закончились. Если закончили, если у вас какие-то вопросы есть, обязательно заходите в наш чат. В наш чат. У нас их несколько. Пишите мне лично. Можете и на YouTube писать. Можете и в социальных сетях писать. Мои помощники или админы обязательно мне скажут. Но лучше всего переходите в чат, потому что вы там будете знать, чем мы занимаемся, как мы занимаемся. Друзья, спасибо. Я смотрю на... Вот на ютубе. Спасибо, Атабек. Спасибо, Кристина. Очень рад вас видеть, друзья. Угу. Ага, отлично. Страх всегда есть, пишет Атабек. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, я тогда на этом заканчиваю прямой эфир. С вами был Игорь Мерлин, А у нас еще много прямых эфиров. Еще будет следите. Записывайтесь к нам в чаты. И мы с вами поработаем по полной программе. Спасибо, дорогие друзья. Всем всего хорошего. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.